Всем привет! Меня зовут Сергей. Я хочу обратиться к блогерам, живущим за границей. Вот у нас в городе Одинцово недавно прошел ремонт. Заменяли бордюры на дорогах. Я хочу узнать, допустимо ли такое у вас там, где вы живете. Сейчас я, сейчас я все покажу. Ремонт закончен. Сейчас дойдем до начала одного из участков. Я покажу, как все это выглядит. Вот было заменено. Заменены бордюры. И как оно было заделано. Мне было интересно, когда все это было. Тут были дыры. Дыры. Дыры на асфальте, которые сейчас до сих пор есть. Вот они все закидали, закидали. И так по всему дублеру Можайскому шоссе. Скажите, пожалуйста, ремонтируют у вас так дороги и тротуары? Это допустимо в нормальных цивилизованных странах? встающих с колен. Mm. Есть дублер. Новый бордюр. А вот старый бордюр. Вопрос. Зачем его было менять? А, ну что ж, человек выложил ссылку на мой канал. И так как он обращается к блогерам, живущим за границей, я поискал немного то, что... Можно показать в этом случае. Не нашел, к сожалению, непосредственно замену бордюра. Ну вот, например, как это выглядит в таких случаях, если нужно сравнять дорогу, и чтобы это было ну, идеально или очень близко подобно к бордюру. Как вы видите, вот этот материал. Называется этот материал ElastoPF. И, как вы видите, его можно подогнать под любой бордюр. Это оптимальный современный материал, который... Обладает очень интересными качествами. Во-первых, он пропускает дождевую воду, то есть ничего не задерживается. Он экологически оправдан, этот материал, и сделан он от вторичной переработки остатков строительных материалов, а также стекла, например, бутылок и так далее. Этот, это покрытие, например, гарантирует, что у вас не будет никаких луж, и что самое главное – он не обмораживается льдом, мягкий, когда на него наступаешь. И, соответственно, когда покрывают им дорогу, то фактически как бы заклеивают дорогу, засыпают, она застывает. И, соответственно, можно его насыпать в любую ямку. И достаточно только его ровно выровнять. Вот как мы видим, идеально подходит к любому бордюру. Ну, а дальше еще две современные технологии вы увидите с использованием немецких машин. В одном случае это напрыскивание специального клея с смолой. Опять же, засыпание материала похожего на элостопев. Много говорить не буду, давайте просто посмотрим, как это выглядит. Опять же, можно любой ширины дорогу засыпать и, соответственно, подвести, сделать ее круглой, я не знаю, любой формы, любого цвета. И последнее, это будет тоже новая технология для того, чтобы каждый камень не собирать в общую дорожку. Теперь вот используют использую такую машину-пластырь, которую тоже можно запрограммировать на любую ширину и, соответственно, выложить быстро, эффективно любую дорожку. А здесь никаких комментариев, просто посмотрим, как работают немецкие машины. И на что я прошу обратить внимание, чем занимаются сейчас строители на дорогах. Когда-то это считалось очень тяжелым трудом, а сейчас, как вы видите, это обслуживание мощных машин, которые, по сути, являются роботами.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 And